Не зовут? надо меня снимать, пожалуйста. Ну, я вас не снимаю. Да я вам не давала разрешения. Я вас не снимаю. вас. Как вас зовут? Екатерина. Екатерина. меня зовут Кирилл. Слышь, как вы считаете, детское просрочное питание можно продавать? Нет, за школу. Нет. А почему хамское отношение к вам? Это ваших сотрудников, к посетителям, покупателям. Мое? Сотрудников, я не сказала сотрудницы. Какого у вас сотрудники? Вот этого, который там ходит, бор, борзый, который. Мужчина? Ну, я не знаю, может, это женщина. Какого именно сотрудника? Я же не могу так... Который, который вас позвал. Который меня позвал? Я не знаю, я может, он, ну, может, он тр трансгендер, я не знаю, в принципе, я не проверял. Я Нормально? Нападать. Я не, не слышала, какой у вас был разговор. Можете разговор. посмотреть я видеокамеры, занимала... как он нападает, отбирает тележки по у покупателей. Это мой управляющий магазин. Я, кстати, да мне делаю... не важно, кто это, хоть это, пол... нету это хоть это уборщица. Я нет полномочий. Я Что значит нет полномочий? Я заместитель управляющего, это мое руководство. А, то есть он, соответственно, сп... директор сплавил, сплавил мне заместителя, Да. Очень замечательно, Попросил очаровательный подойти. директор, Попросил который прославится подойти. на весь интернет. Попросил подойти, слушаю вас. Пускай дальше просят. сходить сходить к нему и сказать. поздравляю, ты обосрался. Я, я его обязательно передам. Вот прям таким текстом сказать, ты обосрался. А вот смотрите, директор, который посылает заместителя директора разобраться с блогером. Вот он, мужчина. Это не мужчина, который посылает женщину разобраться с человеком. Это женщина. А еще вы, женщины, попали по уголовной статью. 238 УК РФ, часть 2, пункт Б. За реализацию детского просроченного питания с истекшим сроком годности. Я вас поздравляю, вы обосрались. Пошел ты, понятно? Да? А кто у меня тележку пытался отобрать? Я не отбрал, давай сюда. Кто тележку пытался отобрать у меня? Вы их опять выкладываете, что ли? Вы издеваетесь, что ли? Я не понимаю. Что? Вот это вот, что? Здесь ни срока годности, ни даты изготовления нет. Вы их обратно выкладываете? Вы что? Нормально. Я снял, короче, они их обратно заново выкладывают. Причем не размороженные даже, а замороженные. В своем умеет вообще. Там разморозка должна быть. В открыты? Да, открыты. Ой, это у вас. Что это у вас? Игрушка. 48 рублей. рубля. Вот так вот Поздравляю. Вы продали детское питание с истекшим сроком годности для детей. В общем, которые еще только родились. Я а мне не важно. Вы продали же его. И? А ничего. Вы подставили своего директора под уголовную статью. Вот, смотрите, ребята. Детское питание. Вот оно. Дата изготовления стекло 25. 29, -го, -го, 20 -го года. А вот чек Тухлого магазина. Гражданский проспект 108. 118. смеется? Давайте мы сделаем здесь не смеяться, надо, здесь плакать надо. Это очень грустно. Да вы смеетесь, это, вы не грустите, вы смеетесь, я стоите. Я понимаю. Что Детское вы... питание продаете я с истекшим я... сроком годности. Вы сняли просто тонну, одну штучку нашли. И что? Спасибо большое, что указали 9 на нашу... С девятого месяца. Спасибо а большое, месяц? что указали на наши Месяц недостатки. сейчас какой? Разговаривайте спокойно, пожалуйста. Месяц какой сейчас? Это, кабель. Ну? это наш косяк, я не отрицаю. Ну и все. Будете отвечать за этот косяк в или размороженным виде? Она разморожен, где Да? Она. Ну потрогайте ее. Размороженное? выставил? А зачем? А, это замороженное. сначала заморожить надо, а потом выставлять. А а уже все. Сегодня я Уже все. Не надо было выставлять. Разморож... Замороженные продукты выставлять на прилавок, которые должны быть в размороженном виде. <связь> вот такие печенюшки Орео. К сожалению, упаковочка не надлежащего качества. такой вот чудо йогурт стоит срок годности 22 -е, 11 -е, 20 год вот срок годности истек вчера 13 -го, 12 -го, 20 -го. еще один и благополучно стоит продается же А, напоминаю, что вот это молочный продукт, и он также для детей школьного возраста и для детей дошкольного возраста. И тоже подходит под уголовную статью 238 УК РФ, часть 2. Я вам сейчас покажу, если вы, конечно, не возражаете. А, шикарно вообще. Да. Нет, здесь спасибо. Так вот еще он, смотрите, со вчерашнего дня стоит тоже дошкольный возраст, дошкольный. А уже 14 число. Я не знаю, может быть, то ли мужчина, то ли трансгендер нападает на людей вообще. На покупателей своих. Mm -hmm. Я им просто раньше, когда тут, наверное, месяца три наверное, назад обещал, что я к ним приду, я к ним пришел. Так вот, смотрите, они вот эти вот булочки, вот эти вот, которые должны быть в размороженном виде, они их укладывают в на полку. И у них нет ни даты изготовления, ни срока годности. Нет, то, что замороженка это возможно, они, они приходят. Они приходят, да, но они должны их разморозить, прежде а чем выложить их. Если ты вот, указываешь ну, мне обязательно, да? Вот нет, здесь, здесь четко прописано, что они должны быть в размороженном, а, нет, размороженном виде. Вроде... Да. Спасибо, вы... Донаты и вот эти вот пончики, они должны быть в размороженном виде. Вот, смотрите, вот такой вот замечательный тортик, срок годности у него истек сегодня. Вы, говорите, Путин сказал. он ну, сказал он после 20-го. Ну, вы, вы знаете, я работаю в отеле, и у меня сейчас прилетел гость и с этого, ну, как его... сейчас, сейчас скажу, как вы. Ну, с Байкала, общем, а? у них 76. Ну, и у нас будет... Господи, 76, как он мне предсказал. Я всегда за патриотизм. Вы знаете, и меня отсюда честно, точно вот не, вы, не вытурить. <глес> и респект. <глес> вы, вы, <глес> вы знаете, у меня была возможность на полном серьезе уехать в Англию. Прямо вот а вообще. А вот почему не уехать? А, нет, не могу я. У меня отец капитан первого ранга. Ну у вот, мамы блин. это было. Нет, чтобы все воевали. А я бы зачем туда поеду? Нет. Что значит, за зачем? Уговаривали. Не-не-не, даже речь не Здесь дети. Что это радует, ну, это, что это радует. Я вот честно, вот, я за вас даже очень сильно рад. Как хорошо мне живется, Я подрабатываю. <свят> все так в жизни хорошо. Я куда-то поеду. В чужой край. Ну, и язык вроде как более менее знаю. Не, не хочу. Мне тут так комфортно. Допустим, да не мурачиваюсь. Ну, знаете что? Да. И потом все это отольется. Конечно, отольется. Ох, Сейчас Димуш, Сейчас они это будет на видеокамеры все утилизировать. Вы знаете что? У меня были две гости. Представили, что они банковские работники. Написали плохой отзыв. Ну, у нас Wi-Fi, что-то с вай -фай. А я, понимаете, я прибираю там и одновременно гостей заселяю. Mm. Я-то все слышала. А они мне каждый божий день звонят, то мне какие-то докторов предлагают. Я что, свою поликлинику не могу сказать? Потом предлагают постоянные кредиты. Зачем <свят> я их наберу? Мне, если нужны будут деньги. Вот я езжу, к примеру, там отдохнуть, мне эти сновья дают копеечку. Я ей сама подработаю руки-ноги. Слушайте, каждый день. И я лично слышала, как они вот так вот народ дают. Простите меня, конечно может быть я, я не те слова говорю пусть меня вообще вот ну не знаю вот показывают по телевизору uh -huh. когда матери умоляют просят, дайте на моего ребенка денег это все оттуда поверьте мне это все оттуда не надо никогда вообще никого дурачить. есть обеда. пришла будет сколько набрала еще сейчас умыду сейчас так просто будет так вкусно. Около телевизора. Да вы что, какая хорошая у меня жизнь. Зачем мне все остальное надо? Я подработала тысячу рублей за час. Ну, куда час дорога? Куда? 900 человек. Я имею права вообще полмира купить. Да. Вам всего доброго. Вам тоже. Вот вам, так, вам здоровья, самое главное. А я вам пожелаю любви. Спасибо большое. Вам здоровья. Спасибо. Вот, надорванная упаковка срок годности хороший такая вот позитивная бабушка к нам попалась вот смотрите еще агуша тоже детская с 12 месяцев срок годности истек вчера 13 -го, 12 -го, 20 -го года причем он был один единственный и он стоял спереди он продавался они знают о том, что у них есть просрочка, они его все равно реализуют. Вот еще один. 13, -е, 12, -е, 20. -е. Также стоял спереди с 8 месяцев. Еще один. Смотрите, у них еще один. Заместитель директора. Можно. Вот. Берите этот такой пакетик черт большой. Натилизация? Да. И тележку. Адрес. Ну, вы уже, сайте, будете там да, можете сами потом уже Нет, я же могу вытащить. Вы можете прилавка. в принципе взять тележечку, скрывать, а потом будете делать уже все, что хотите. Давайте, возьмите, Давайте мне куда угодно. Главное, чтобы это было все вскрыто. Да, конечно. И... А дальше я уже я это уже А своему трансгендеру скажите, чтобы не прыгал даже на людей. А то уголовная статья за это пересмотрена. Вы извиниться-то хотите? Перед покупателем. А? За то, что кидаетесь на них. Вы не представитесь. А я обязан вам представляться как покупатель? Если вы задаете мне вопрос вообще-то, да. я перед вами я? я вам не обязан представляться как покупатель. А вы как работник обязаны носить с собой пейджик. Ну и все. А -то, извиняться-то будете перед покупателем, когда вы у него вырываете тележку, бросаетесь на него. Я на вас не бросался, мы не нахамили, я вам тоже нахамил. Да? Вы уверены, что я вам нахамил? Если я вам нахамил, вызываем сотрудников полиции, пишем заявление. Значит, не надо заниматься пустословством, понятно? Не надо заниматься пустословством. Почему-то вас ради бога, извините. Извиняться надо, принимать свои ошибки, особенно за детское просроченное питание со вчерашнего дня из девятого месяца. Директор, когда вы посылаете своего заместителя директора девушку разбираться с парнем, с покупателем, стыдно вам должно быть, мужчина.